преувеличения можно сказать, что вся вторая, громкий утвердительный ответ на этот вопрос, ясное да, сторож, который мы слышим многие поколения спустя. Mm -hmm. То есть, что это значит, потому что мы ответ, должны ответственность нести ответственность друг за друга, написали вы здесь это? Нет. Ответственность. То есть, скорее, ответственность друг за друга, какой бы он ни был. Человек. Тем не тому, что э, на папке будут сидеть да. у человека и кому у кому-то даже деньги. Да? <свят> делается, смотрите, да. наши э, родины сейчас пришли к тому, что понятие, вот это меньше файт, оно гораздо выше, это понятие, чем вполне э, там, заповеди такого плана, когда должны изучать пола. То есть почему? Человек может соблюдать законы. Ну какие законы? Заповеди, изучать то, человек может соблюдать кашрут, соблюдать шабат, все что угодно, да? но при этом он может быть не быть меньшим. Бывает такое, Давай. что для него у нас есть много людей, которые тоже встречали в своей жизни, которые говорят, я я соблюдаю кашрут, я делаю вот это, а ты ко мне не подходи, потому что ты совсем не такой. Да? Он все это делает, но Бог ценит именно отношение к людям больше всего. И вот один эксклюзивальный раввин, раввин из Нью-Йорка Лакштейн, он писал, что сегодня евреям нужен новый розыск. Меньше хай превыше божественности. Что это значит? Хороший человек, человеческие качества. В ответе, мы в Ёмки-Пур не зря просим прощения у людей, потому что Богу не надо. Нам людям надо. Для того, чтобы почему пустить прощения? Потому что, что мы сделали, все плохое, мы должны просить у человека прощения за то, что мы сделали. И вот этот комплекс Менчика, как стать меньше это как раз комплекс этический, моральный, еврейский морально-этический комплекс. Конечно, это в идеале, согласитесь, да? да, в идеале всегда нужно к этому стремиться ну, да, да. то есть когда мы говорим о том что самое главное не делать другому то что неприятно тебе нет. это как-то идет противовес тем что мы сейчас вами? Нет. Нет. нет то есть я уважаю я хочу чтобы меня уважали значит я обязан уважать я хочу чтобы со мной были честными, значит я, были честны. я хочу чтобы там человеку Заботили. заботиться. Заботу да, значит, обо мне, значит, и я должен заботиться. То есть это как бы расшифровка вот это не делая другому, то, что неприятно тебе. Но расшифровка вот в таком вот плане. И просто я Всевышний говорил, что когда мы придем к исходу, он приведет к исходу, к избавлению весь народ. То есть всему еврейскому народу Всевышний обещал, что будет всему народу избавление. Каждому конкретному еврею он ничего подобного, извините, не обещал когда мы говорим вот об этом, как быть меньше, когда мы в ответе друг за друга и чувствуем, чувствуем сопричатность таки, хилы, да, вот это самый верный путь к избавлению, кмошейку, там как угодно это называется на самом деле. Потому что конкретно мне, как Наташа Бабаян, Всевышний, ничего такого не обещал. Но у меня есть гарантия, что мне, как Наташа Бабаяна, часть еврейского народа, он это пообещал. И вот то, о чем мы сейчас говорили, быть меньше, это идти прямым путем к правильному избавлению. Не могу промолчать. Наш лозунг проекта Кэши, да, знают все. Тику на ламду Измени мир, начиная с себя. Вот о чем говорила Оля и Наташа. Компромисс хочешь, да, делай сам компромисс и все. То есть вот эти маленькие, это не то, что мы глобально меняем мир. Мы стараемся сами быть правдивыми, честными, помогать и все. И на своем уровне мы меняем. И вот эти маленькие дела, они потом приведут к большим результатам. Потому что sí. если каждый будет это делать в своем маленьком, да, да, конечно, вот да. это да. большой, Конечно. Это не значит, просто громкие слова, это реальные дела, и у нас вот пестрить такими делами. Это не значит, я. что я буду декларировать одно, а делать совершенно что другое, потому что я хочу изменять мир по масштабах, чтобы пускать все изменятся, да? а я останусь в та, Таше есть. Вы знаете, всегда мы перед шаббатом, во время шаббата, вернее, вы же были у наших семинарах, знаете, что мы рассказываем о притчу, да, когда прадедник, о двух прадедник, который попал в тот мир, в другой мир, и там там был, приводит его там в одну комнату, в другую. Помните, мы говорим о том, что у людей там не было локтей. Кто-нибудь не знает, как кормили. кормили друг друга. Но мне больше нравится эта причина. Вот, это, это еврейская притча, но она не.. Вот, когда нет локтей, например, да, это не очень хорошо. На самом деле я прочитала в другом варианте. Там люди сидели со связанными руками. Просто связанными руками. И вот эта последняя фраза, когда э, сказал э, ангел, что да, да разница между раем и адом, это готовность служить ближнему своему. То есть если ты с вами ближнему служишь, то значит ты попадаешь в рай. Но если ты не служишь своему ближнему, mm -hmm. вот mm -hmm. это mm -hmm. На этой заключительной ноте мы с вами пойдем а а на уже обедать. Пас.